В 1943 году организуется лаборатория номер 7, выделяемая из лаборатории профессора Усова, учителя Бори, Бориса Романовича Лазаренко. Далее эту лабораторию переводят в Москву. В ней электромеханики, которая создана на основе промышленного предприятия. И в этой лаборатории Борис Романович продолжает работать. В этом же 1943 году Борис Романович защищает диссертацию, которую оценивают как выдающийся результат. В то время ему, как мы понимаем, если он с 2010 года, то ему было всего лишь 33 года. И он продолжает со своей супругой работать в лаборатории электромеханики. Проходит небольшой период времени, и до 1948 года они создают несколько типов электроэрозионных станков, которые уже используются на, на предприятиях Советского Союза, огромное количество самоотверженный труд. За этот самоотверженный труд Бориса Романовича представляют к Сталинской премии. Это в принципе открыло ему дорогу для создания своей лаборатории для вот этих молодых, молодых исследователей, молодых первооткрывателей метода, это было выдающееся достижение. Дальше происходит ряд событий, которые с одной стороны помогают Борису Романовичу э, развить свой метод, а с другой стороны эти события в определенной мере э, препятствуют развитию этого метода. Ну, доходит до того, что вопреки здравому смыслу предприятие Автомобильные промышленности начинают закупать импортное электроэрозионное оборудование. При всем при том, что все технологические возможности производства станков для электроэрозии присутствуют в Советском Союзе. Очень характерным является пример Китая. В 1955 году Бориса Романовича отправляют в Китай для передачи опыта по развитию метода. И он становится советником министра по развитию. И теперь вы представьте себе, значит, насколько плодотворная была работа Бориса Романовича Лазаренко на благодатной почве. Сегодня в Китае находится более 200 предприятий, которая занимается производством электроразионного оборудования. Это потрясающая цифра. Мало того, Китай поставляет нам огромное количество электроразионных станков. С 1951 года огромный интерес к электроразионному, электроразионному методу проявляет США, начинает развитие данной технологии на своей территории. Данный метод настолько уверенно, уверенно и активно шагает по планете, развиваясь в разных, в разных его проявлениях, то уже в 1902 или 1961 году формируется мировой съезд электроразионистов, то есть тех людей, которые занимаются электроразионной работой. В 1948 году Лазаренко защищает докторскую диссертацию. Мы с вами должны отдать должное Борису Ивановичу Ставицкому. Кто это за человек? Это человек, это один из последователей Лазаренко, который, который вслед за Лазаренко начал изучать тех, эту технологию и разрабатывать технологию. Какую технологию же он разработал? Если бы мы могли так охарактеризовать этого человека, Ставицкий Борис Иванович, это человек, который создал первую первую прецизионную технологию электроразионной обработки. Ну, если можно так выразиться, это отец прецизионной электроразионной обработки. Если он совершил технологию электроэскрового проволочного вырезания. Борис Романович Лазаренко и Наталья Асовна... Родители в целом этого метода электроискровой и электроразионной обработки, то Ставицкий Борис Иванович, значит, это отец прецизионной технологии, что это дало? Это дало возможность получать мельчайшие детали радиоэлектронных приборов с точностью до 1-2 одного, до одного, микрометров. Можете себе представить, и толщина нити... Состав... вольфрамовой нити составляла 30-40 микрометров. Как вы понимаете, это практически половина толщины человеческого волос. Получал изделия в радиоэлектронных приборах. Понятно, что данные достижения были отмечены э, руководством страны. И Борис Иванович Ставицкий получил Ленинскую премию за, за выдающийся вклад э, в развитие науки и техники. 1961 год. Очень сложный для Лазаренко и его семьи год. В 1961 году Лазаренко становится академиком Академии наук СССР. Как мы все понимаем, это выдающееся событие. В Академии он занимает роль научного секретаря. Неукротимая энергия Лазаренко приводит к тому, что он начинает министерств предприятий, которые производят оборудование, начинает очень сильно и резко их критиковать. И его ученики, соратники тоже очень резко критикуют эти министерства. Но, как, бы, как мы понимаем, действие рождает противодействие. 1961 год Никита Сергеевич Хрущев, устав от сложностей, которые он имел при общении и взаимодействии с Академией наук с СССР, предлагает изменить структуру академии. И после чего лабораторию Бориса Романовича Лазаренко передают под начало того министерства, которое он критиковал. Сработаться, конечно, с ними он не мог. И 1961 год для, для него лично это, как мы понимаем, трагическое время и время выбора, кризисное время. И если точно говорить, это время выбора. Что он выбирает для себя, он выбирает для себя переезд к Кишинев. В Москве остаются его супруга, его ученики, его лаборатория, которая в принципе потом через несколько лет уже, судьба которой после его отъезда незавидна, скажем так. Кишиневе он возглавляет институт. Затем его выбирают действительным членом Академии наук Молдавской СССР. Он находит там своих единомышленников. Среди его еди единомышленников Балога еще в 70-х годах Борис Романович э, создает там опытный завод, который действует по настоящее время. Он создает журнал «Электронная обработка металлов», который действует и живет по настоящее время. Главным редактором является Балога, его соратник. Мы с вами понимаем, что отсутствие поддержки государства в этом направлении, в развитии этого инновационного метода привело к тому, что выстрелив, что называется, метод электроразионной обработки в Советском Союзе, начинает утрачивать свои позиции. И Советский Союз начинает терять свои лидирующие позиции в разработке технологий, в разработке оборудования значит и материалов для электроразвиванной обработки. На сцену выходят швейцарские компании, швейцарская компания АЖИ, швейцарская компания Шармиль Текнолоджи, японские компании. В Кишиневе Борис Романович прошел до конца жизни. Он все силы посвятил делу развития электроразвиванной обработки. И мы должны понимать и гордиться теми людьми, которые которые вложили столько труда и энергии своей, своей кипучей деятельности и понимать, что новое всегда идет тернистым путем мы понимаем, что даже те люди, которые противодействовали ему они защищали свои интересы они защищали текущее положение дел, в котором они находились они защищали отрасль вот. и интересно, что несмотря на все преимущества электроразионной обработки и огромное количество электроразионных станков пока до сих пор электроразионная обработка конкурирует теми технологическими операциями про которые мы говорили она конкурирует с высокоскоростным фрезерованием она конкурирует с ленточно-отрезными станками однако по точности обработки значит внутренних сложных внутренних поверхностей э, с острыми углами с выполнением вот, э, прямых углов э, углов меньше 90 градусов ни одна технология еще не может сравниться с ней если по точности если по точности обработки криволинейных поверхностей Электроразионная обработка конкурирует с фрезерными высокоскоростными операциями фрезерования, но мы понимаем, что ресурсы, мы с вами понимаем, что ресурсы электрораз, обработки еще далеко не исчерпаны. Огромная, как говорил Борис Романович, там еще огромная бездна всего. Те люди, которые хотели бы этим заниматься электрофизическими методами, которые будут работать на производстве на реальном производстве должны себе в полной мере оценивать технологические возможности электроразионного оборудования. Еще одно колоссальное, еще одно колоссальное достижение Советского Союза, значит, которое считается верхом, верхом технологической Мысли это было изделие «Буран» – многоразовый корабль, который мог в автом... полностью в автоматическом беспилотном режиме подниматься в космос. И после этого и «Буран» сажали на полосу, тоже полностью в автоматическом режиме. И вот Буран почти готов. Для его перевозки с Московского завода на Байконур была переоборудована знаменитая МК Владимира Мисищева. Глядя на эту авиационную сцепку, не верилось, что изящный самолет может поднять такую громадину. Тем не менее, эта конструкция взлетела и взяла курс на Байконур. Приближался день пуска. Испытатели, учившие «Буран» летать, очень хотели быть на его борту. Но с самого начала решение было однозначным. «Буран» полетит без пилота и сядет в автоматическом режиме. 15 ноября 1988 года. Погода портилась на глазах. Накануне старта было штормовое предупреждение. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду. Главные конструкторы долго совещались, но все-таки дали разрешение на старт. Этот момент наконец наступил. В такие минуты все слова кажутся лишними. Давайте помолчим и посмотрим, как это было. Буран вышел на орбиту. Ему предстояло сделать два витка. Всего лишь на один, больше, чем в свое время сделал Гагарин. Как похожи два этих события и какая пропасть лежит между ними. Наши космические победы стали возможны благодаря усилиям миллионов людей, о которых нужно обязательно вспомнить в этом фильме. Но страна изменилась. Время героических свершений прошло. Буран был обречен. Многие понимали, что его первый полет При изготовлении этого уникального Космического оборудования Также была использована технология Электроразионной обработки Где и что Мы не можем сказать Потому что все это Все это военные технологии Значит, военные и закрытые технологии Но мы доподлинно Точно знаем, что Практически во всех передовых устройствах, которые присутствуют на сегодняшний день, используется технология электро... в том или ином виде используется технология электроэрозионной обработки. У нее светлое будущее. Несмотря на очень длительный период времени сопротивления внедрению данной технологии, у нее будет светлое будущее, это технология будущего. Технология, которая позволяет обрабатывать электрическим разрядом поверхность, она имеет колоссальные технологические возможности, которые, я надеюсь, кто-то из вас сможет реализовать на практике, кто-то создаст свою технологию. Мы понимаем, что электрофизические, электрохимические технологии, как... Подмечал еще Борис Романович Лазаренко: они имеют общее сходство. Они имеют очень-очень близкие сходства. И я уже говорил про эти 37 обобщений. Поэтому говорят, что все новое это очень хорошо забытое старое. Я вам предлагаю еще раз посмотреть, прочитать его книги. Бориса Романовича, прочитать книги его соратников, Золотых, Бориса Ставицкого. Читайте журнал «Электронная обработка материалов», печатайтесь. Значит, ну а мы, в свою очередь, тоже постараемся через какой-то период времени подготовить статью в этот журнал. Надеюсь, через какой-то период времени индекс нашего журнала, значит, уважаемого журнала, будет ко один. Всех благ. С уважением. Александр Попов.